привет с вами, я, мисс... <coughs> с вами я мистер майнкрафт и сегодня мы будем смотреть на такой приколный симулятор как windows 98 Simulator. так ладно если что кстати есть одно видео как сделать Экран смерти. <к hesitating> это видео можно посмотреть по подсказке справа в верхнем углу. Так вот, давайте будем смотреть. Здесь можно рисовать. Действительно. Смотрите. Давайте что-нибудь. М. Р. да Если что, это... Это не то, что вы подумали. Смотрим. сейчас объясню. Что это за ху... Э, вот это? Если вы не поняли. Это... Короче, я хотел нарисовать кораблик. То есть он должен был вот так выглядеть. третий кораблик. Вот так-то лучше. Короче, не херня. Нет, не сохраняю. О, сапер. Давайте поиграем в сапер. Кстати, интересный факт. Сапер лучше всего вот так вот делать. Ой, четвертый. Ух, нифига. Угу. Want, frit, quit, print. меньше процентов, что вас ударили именно э, по краям. Поэтому пользуйтесь этим. Ссылка на этот эмулятор будет в описании. Блин, сдохли. Ну вот это, это очень маленький процент. Ну блин, кто ожидает, что там это? Что? О! Смотрите, ребята, что у нас здесь. Geometry Dash World, Geometry Dash Zero, э, Geometry Dash Zero, GPT-Editor 2.2, если что, это почти как 2.2 версия не понял, что такое 2.2 версия? Mm -hmm. это, ну, это типа Геометрия что версия 2.2. Там очень много всего нового. Прям нахренище. Но в этой версии, там э, версии, что 2.2.0.3. Э, там не сильно много чего есть. Там больше всего просто, ну, нету. Так, Windows Upgrade. Так, здесь у нас что? Так, links. Что у нас тут есть? Microsoft. Windows <coughs> Короче, хрень. Выходим. О, интернет. Сейчас что-нибудь найдем. Сарань, господню, что? Что? Что? Что это происходит? Что, что, что происходит? Понятно. Давайте... Так, смотрите. Здесь у нас тут... Давайте попробуем скачать Minecraft. Попробуем запустить Май. Давайте скачиваем. качать файл нет реклама нам нафиг не надо это ищет. нет вернемся немножко так опять Mm. Скачевое. Ш mm -hmm. И... И он у нас есть в папке Скачу негде. Май документ. О, у нас тут есть песни. Всех друйтупу. фикс. На стуле сидит тоже фикс. За столом тоже фикс. В своей квартире тоже фикс. И у компа прямо сейчас тоже фикс. Но... Так железо уже есть. Да прийти обсиден нам будет легко. Пока что он летает довольно высоко. Еще попал. Еще попал. Еще попал. Если, Если я это правильно посчитал, случилось. Не то, знаю, узнавать не хочу. Не Нет, почему? Не, почему? не тут могу. реально быстро. Это блина, перфекционист. Ну, кстати, еще совершенно не реально <патриально> быстро. Это блина, перфекционист. Никого реально быстро. Это перфекционист. Никого не сделали. Иркопа Пытакей чок, я такой топ. Вы такие чок, я Это такой, да? Вы, такие, чё? Чё? Я такой да? да. Вы такие, Это откуда да? у него штаны? Что? Я такой, зачем штаны? Вы такие, ну ладно, я такой, ладно. Придется возвращаться домой. Ненаверный стоп припочи я с собой. Забуду руками, точнее, рукой. Быга, ребят, да я крутой. Покила, все в кила. У каждого своя цена. Какой-то крипер решил меня взорвать. Остается только ждать. Сейчас забуду и вернусь. Мужик, я тебя вообще не боюсь. Так ли мне сильно нужен лазурит? Господи, как она Набрал себе дофига еды. Из брони там будет совсем не афти. Железный инструмент. Немного еды. Тем позже, чтобы сделать себе кошные шматы. О, жесть. Опа, опа, так железо уже есть. Добрить апсиди нам будет легко. Пока что летает довольно высоко. Еще попал, еще попал. Если, если я, конечно, правильно посчитал, не знаю, оба, Это блинная your <laughs> почти прошел, рал. А это еще что такое? Что это такое? А, понятно. Кстати, кто не знал, здесь можно, ну, вызвать ошибку можно либо зайти по ссылке в описании. Либо же вот вот здесь будет подсказка справа. Это еще было в начале ролика. Ну, у меня тут будет две подсказки. Так что, ладно, пофигу. Так, что у нас еще тут есть? Калькулятор. Что-то, так. Умножить на... 56. Ух, ни хрена себе! Так, ладно. Windows Media Player. Короче, я я не это зашел, что? Это, что это? Так, ладно. Угу. Так, ладно, а что у нас тут есть-то? Вау, ребята, это же геометрия для субзера! Давайте посмотрим, давайте пройдем геометрию для субзера. Так, сразу же начинаем с пресс-старта. Мне, самое... Мне кажется, это реально сложно, сложновато. Вот, здесь, честно. Как они вообще проходят? Фил-версия, так вот. И обосраться, как сложно. О, сейчас начнется. Пресс-старт. Если честно, он говорит так странно, что похоже, что он говорит дай. Пресс-дай. Это реально сложно, пацаны. О, начинается. О, oh, Дейл! Да, извините, я не беру всякие эти. Обосраться. Не прошли. Ладно, давайте сначала... Чтобы вы поверили, что это реально проходил, я это проведу на ваших глазах. Да, я знаю, это будет долго. Но это все таки стоит того. Мне одному нравится, когда э, кубик именно повернут нормально. Как вот не пережернуто, не криво, не как будто его достали из жопы. А именно просто, нормально, обычная кубика. О, начинается. О, oh, Дейл! Ой, я как всегда не мертв и не уходи сейчас идет маленькая рекламка есть одно такое приложение называется видайки можно скачать его по ссылке в описании вот даже пальчик показывает Тут можно добавлять всякие теги, которые подходят для твоего видео. Вот, например, вот столько тегов. у меня. Это реально классное приложение, если честно. Вот. Оно мне реально нравится. То есть вообще. Оно очень охрененное. Кстати, почему я поменялся свою вот это интро. Потому что, знаете, вот из-за вот этого вот э, интро, которое у меня раньше стояла, вот, например, на это видео что. Там, <añ roster descendants> короче, стояла музыка, которая э, делала жалобу на авторские права И это вот такой вот прикол. Поэтому я поменял. Ладно